Для того, чтобы драники из тыквы получились вкусными, нужно добавить еще какой-то овощ для основы, это могут быть капуста, картофель или кабачок. Сегодня я добавила картофель, смотрите результат. Овощи вы и очистите, натрите на крупной терке, смешайте с сырым яйцом и специями, мюкай, жарьте на масле до готовности, удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте продукты. Очистите овощи от кожуры, промойте и натрите на крупной терке. Добавьте сырое яйцо, специи, соль, зелень, все перемешайте. В конце всыпьте муку, еще раз тщательно перемешайте. Подписывайтесь и ставьте лайки. Тесто для жарки готово. Набирайте столовой ложкой тыквенную массу и жарьте на сковороде до румяной корочки в небольшом количестве масла. Драники готовы. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Тыква, 250 грамм. Картофель, 250 грамм. Яйцо, 1 штука. Чеснок, 1 зубчик. Соль, по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Мюка, 4-5 столовые ложек. Масло растительное, 5 столовые ложек, для жарки драников. Зелень, по вкусу. Количество порций, 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем пока!